Между полюсами магнита находится прямоугольная рамка, которая может вращаться вокруг вертикальной оси. Если плоскость рамки параллельна линиям магнитной индукции, то при пропускании по ней тока рамка начнет поворачиваться. Согласно правилу левой руки, силы ампера, действующие на противоположной стороны рамки, направлены противоположно. Когда плоскость рамки перпендикулярна линиям магнитной индукции, рамка не поворачивается. Силы ампера направлены вдоль одной линии. Чтобы рамка не остановилась при вращении, необходимо поменять направление тока в цепи. Специальные полукольца, прикрепленные к рамке, скользят по контактным пластинам, соединенным с источником тока.